Ребята, всем привет! Хочу вам сообщить очень важную новость. У меня теперь новая страница в Инстаграм, поэтому переходите на нее и подписывайтесь. Старой страницы, к сожалению, уже не существует. Ссылку на страницу я оставлю под этим роликом.